компания новая история для меня сделала заливку пола проверка страшного пола достаточно хороший уровень хорошая быстрая заливка буду и дальше сотрудничать с этой компанией надеюсь взаимно Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот больше всего, что вам ну, понравилось сотрудничество с нами, ну, что мы ну, хорошо сделали? работе, угу. хорошая цена. Ну, цена, в принципе, приемлемая, да? Да, скорость, тоже все хорошо. А вы вообще до этого сравнивали какие-то э, другие компании или частот мастеров ну, по цене по качеству работ? Пока mm -hmm. не было необходимости, но так как сейчас объемы Uh -huh. и качество их можно ставить на высоте, uh -huh. пополам будут работать с вами. Хорошо. А друзьям можете вообще посоветовать? Спасибо большое вам. Всего хорошего. До свидания.